I'm not your man, I'm not your man, I'm not your man. I'm not your Taksha puruz. Конечно же, вот так вот, с проволоки, вот это вот кольцо, делается это хреново, что с проволоки. Потому что он, он до земли провисает, вот так когда попадается, по, провисает до земли рябчик. И его могут съесть и соболи, лисы, собаки, бродячие собаки бегают сейчас здесь. А когда вот так вот, сейчас я вам еще покажу одну петельку, тогда все нормально будет. Сейчас я э, покажу там, с пихты я сделал ловушку. Это как бы дедовский способ, это уже современно сейчас вот с проволоки, а то дедовский способ, сейчас я рябчика буду снимать. И получается вот такая вот хорошая ловушка на рябчика. В общем, можно не пропасть в лесу с подручными материалами. Можно сделать петельки, можно с веревочек, с ниточек. И будешь добывать мясо. Все, всем пока. С вами был Фишермен Хунтер. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Только посвистел, прилетел рябчик. Недалеко от